Привет, ребята! На канале Цвете Сегодня у папа такой наборчик купил. И такие пять тетраток. Собачка две и две с кошечкой. Я одну с, с этими с печатку и с этими, с вот этими, как же, с цветочками. И собачку. Такой набор и две кошечки. А печатка вам покажу сейчас. Папа, давай покажем гель, да? Вау, круто. Мам, только Милену не снимай. Хорошо. А то да, галашок. Это сайта печатку, когда ты сделала задание на пищу. Да? Ага. Открываем сейчас это. Так, сейчас будет такая смешная Россия. Нужно расставать? Я, я, я Сейчас, ребята. Я сейчас... Ножницы... Да я, я принесу что я убежала. Вот. Натальки, его... давайте, ребята, собираем. Есть машина для Барбер. Кресло. <соскоп> Сколько тут кресла? Я убрала свет А, что, что а что у меня ножницы посмешные, смотри Тут круглая, а тут такая колбаса А у мамы нормально А что это, ребята? Может это сто... для столика или для сумочка, да? А что ты так ней разговариваешь? Иначе уже скуваем... Подарок! Ну хорошо, тебе даем, подарок, давай. А что -то как -то Слушай, ты как-то так ставишь? что, не видишь? Тут большая, сверху маленькая. Большая, сверху маленькая. По всем правилам. Ребята, смотрите, что у нас получилось. Как мы засервировали столик Да погоди. Вот баночка. Я по две вилки, по две ножика, по две ложки. Да, все хватило. Молодец. Сейчас не хватает только Барби, да? Мам, где Барби? Если вам понравилось это видео, поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и не пропускайте новые видео. Пока-пока!